Всем привет! Дом произошел казус, сломался унитаз. Да, позвонил ребятам, знакомым строителям. рекомендовали сайт ⁇ Замена сантехники ⁇ .рф. Обратился, ребята в течение суток сделали с установкой быстро, качественно и абсолютно недорого. Теперь хочу всем порекомендовать сайт ⁇ Замена сантехники ⁇ .рф.